всем привет на моем канале сегодня покажу очень простое украшение на скорую руку для этого мне понадобится 250 грамм шоколада и 180 грамм сливочного масла шоколад растопила в микроволновке короткими импульсами по 15 секунд на это у меня ушло где-то полторы минуты масло должно быть мягким я его немножко подогрев в микроволновке соединяю с помощью миксера добавлю немного белого красителя масса довольно жидкая поэтому даю постоять немного чтобы охладилась пока еще крем не до конца загустел перекладываю торт на подложку вверх дном наношу жидкий крем тонким слоем чтобы прибить все крошки если жидкий крем вас не устраивает и неудобен в работе, просто подождите. Крем стабилизируется и с ним будет проще работать. Крем остыл, стабилизировался, поэтому я его немножко еще пробила миксером для однородности. И покрываю торт. Вот он очень такой подвижный. Но работать нужно довольно быстро, потому что на холодном торте крем будет быстрее застывать. У меня осталось немного крема, я его окрашу сейчас в нежно-розовый цвет. С помощью ножа нанесу рисунок такие маски небольшие по середине торта, даже еще можно меньше, и в произвольном порядке наношу рисунок. Сверху на торте я тоже сделаю такое сердечко, но нужно потренироваться. Поэтому я возьму шпатель, можно тарелку или поднос. Беру небольшое количество крема на палетку. И пробую. Еще раз. Вот так, в принципе, нормально будет. Я нанесла 4 сердечка. Это якобы я и трое детей. Осталось украсить бусинками. Такие у меня сахарные. Вот такой получился у меня тортик. Довольно просто в украшении, но с глубоким смыслом. Так что кому идея видео понравилась, была полезная. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Всем пока-пока.